За большой долей вероятности я уверен, что вы видели или хотя бы слышали про вейп-карточку Saurine Air. Этот девайс собрал вокруг себя просто море хайпа. Во-первых, он был действительно вкусный и отлично передавал никотин, но во-вторых, он был настолько компактным, что он с легкостью помещался в кошельке. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас мы поговорим про новый девайс под названием Saurine Elite. Девайс поставляется вот в такой вот белой картонной упаковке. На лицевой стороне мы видим сам девайс, логотип компании и его название. На противоположной стороне у нас все, как всегда, технические характеристики и комплектация. Открываем коробку и первым делом видим небольшую, но информативную инструкцию. Под ней находится мод, а точнее его аккумуляторная часть. Упакована она в небольшой пакет. Под девайсом уютно расположился картридж и испаритель. Если что, в картридже испаритель предустановлен, так что с самого старта у вас будет аж два испарителя. Один испаритель на 1 Ом на мощность от 14 до 18 Вт. Второй на 0,4 Ома на мощность от 31 до 40 Вт. Также в комплекте есть ланьярд и кабель microUSB. Корпус мода выполнен из цинкового сплава и пластика. Корпус мода покрыт невероятно сочной и яркой краской, выглядит безумно круто. Боковые панели украшены красивыми рисунками в стиле смолы. На лицевой панели находится небольшое отверстие для ланьярда, чуть ниже нее находится довольно большая и очень удобная кнопка Fire, еще ниже идут кнопки управления плюс и минус, и в самом низу находится информативный экран. Разъем microUSB находится на дне устройства. На противоположной стороне от панели управления находится небольшое прямоугольное окошко. Оно выполняет сразу две функции. Во-первых, вы можете посмотреть, сколько у вас осталось жидкости, а во-вторых, это самое настоящее отверстие вдува. Внутри мода находится довольно крупный аккумулятор объемом 1100 мАч. Заряжается он силой тока в 1 А, а это означает, что до полной зарядки от 0 до 100% нам нужно будет потратить не более полутора часов. В плане функционала здесь все очень просто. Из режимов парения есть один единственный power. Минимальная мощность здесь 5 ватт, а максимальная 40. Переключается она с шагом в 1 ватт. Одновременное нажатие кнопок плюс и минус блокирует переключение мощности. При одновременном зажатии кнопки fire и минус вы можете изменить цвет меню. А одновременное зажатие кнопки fire и плюс открывает вам подменю, в котором вы можете сбросить счетчик затяжек. Ну а теперь пришло время рассказать про картридж. Объем у него нестандартный и составляет 3,1 мл. Работает он на сменных испарителях. Крепится он к корпусу мода при помощи очень мощных магнитов. Заправка нижняя и довольно удобная. Я рекомендую заливать в данный девайс жидкость с соотношением глицерина не более 60%. Также этот девайс прекрасно кушает как солевой, так и обычный никотин. И при желании вы сюда можете заправить та же нулевку. В конце этого ролика я могу смело посоветовать данный девайс как пользователям со стажем, так и новичкам. Он обладает огромным аккумулятором, очень вкусными картриджами, которые прекрасно передают никотин. И выглядит он просто потрясающе Спасибо за просмотр С вами был Глеб и сигарет нет И до встречи на нашем канале